как формировать в себе лидерские качества и для чего это нужно. Если разобраться и копнуть глубоко и посмотреть, что получают лидеры, а что получают те люди, которые следуют за лидером, то на одну чашу весов можно положить ответственность. Это ту, которую лидер берет на себя, когда ведет за собой группу. И на вторую чашу весов мы можем положить те блага, которые получает лидер. И если вы готовы нести ответственность, то вы будете получать гораздо больше, чем получают а, все остальные люди, которые лидерами не являются. Издревна было видно то, что а, лидеры, они, лидеры, вожаки стаи, они а, получают а, всегда первыми а, свою еду. Да? Им достается самый лучший противоположный пол. Преимущество лидерства, они очевидны. В то же время можно отказаться от этого, быть ведомым человеком который следует за лидером вы будете жить в комфорте возможно даже вы будете себя чувствовать хорошо но это дает то что вы не способны выбирать тот путь по которому вы идете а лидерство как раз она дает эту возможность эксперты выделяют пять основных качеств которыми должен обладать каждый лидер самосознание что это такое способность человека воспринимать свои сильные и слабые стороны приведу пример но ну, вот когда я учился в школе я понимал то что ну, у меня есть сильная сторона то что когда подходит к концу учебный год или какая-либо четверть я могу очень быстро включиться и наверстать всю ту программу которая была пройдена там за крайние там полгода или за крайнюю четверть вот и зная свою эту сильную сторону я отставлял конкретное время на то сколько мне нужно подготовиться к экзаменам а все предыдущее время я тратил на спорт на какие-то достижения на достижение своих финансовых целей и так далее самоконтроль это способность контролировать свои эмоции свое отношение к жизни когда мы участвовали допустим с нашей командой в соревнованиях в различных не всегда мы выигрывали до да? были такие периоды когда мы занимали далеко не первые и даже не пятые места мы даже в десятку не попадали самоконтроль это как раз возможность контролировать свои эмоции не срываться если что-то не получается а стараться находить конкретные вещи что не сработало и как дальше сделать так чтобы в следующий раз получилось гораздо лучше если мы посмотрим то 97 процентов людей вообще все которые существуют в мире у них вообще нету никаких целей соответственно у них нету мотивов для того чтобы просыпаться по Раньше с утра у них нету мотивов для того чтобы двигаться и что то делать два процента людей имеют желание и всего лишь 1% людей имеют цели, которые записаны на бумаге и которые, ну, постоянно у них перед глазами. Ну, то есть они просматривают это либо раз в день, либо раз в неделю, но у них есть четкая картинка, куда они хотят идти. Поэтому у них больше мотивации, они больше могут двигаться вперед, больше совершать действий, то есть это как раз один из навыков лидера. Эмпатия – это когда вы можете чувствовать, воспринимать то о чем думает человек что он чувствует то есть это способность налаживать такую коммуникацию и быть более чувствительным к тем людям с которыми вы общаетесь этот навык его можно развивать просто направив фокус на ощущения, когда вы общаетесь с каким-либо человеком социальные навыки это то насколько вы можете взаимодействовать с разным количеством людей это то насколько богат ваш круг окружения да это те люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вы поддерживаете связь, сколько людей знает вас. И это не только социальные сети, да, это и прямое взаимодействие с людьми. Вот эти вот пять навыков, которые необходимо развивать и которые будут помогать вам становиться лидером и, соответственно, достигать своих целей.